It's like a lot of Смертвым мотивом. Раньше умерли старше. Что вы хотите от меня? Я воспитывалась в Сибири в детском доме. Каких фашистов? У нас родственники, у нас друзья на Украине сидят в подвалах. Фашистов. Каких фашистов? Каких фашистов? Всех задерживают. Забираем ну, всех людей, я сказал еще раз. Вот всех оставляем туда. Поехали, поехали. Совершение административное правонарушения, Ваня. Да. Вы тоже, пожалуйста, пройдите.